Первым принципом искусства сталкинга является то, что воин сам выбирает место для битвы. Воин никогда не вступает в битву, не зная окружающей обстановки. Отбрасывать все лишнее – второй принцип искусства сталкинга. Воин ничего не усложняет, он нацелен на то, чтобы быть простым. Всю имеющуюся в его распоряжении сосредоточенность – он применяет к решению вопроса о том, вступать или не вступать в битву, так как каждая битва является для него сражением за свою жизнь. Это третий принцип искусства сталкинга. Воин должен быть готовым и испытывать желание провести свою последнюю схватку здесь и сейчас. Однако он не делает это беспорядочно. Воин расслабляется, отходит от самого себя, ничего не боится. Только тогда силы, которые ведут человеческие существа, откроют воину дорогу и помогут ему. Только тогда. Это и есть четвертый принцип искусства сталкинга. Встречаясь с неожиданным и непонятным, и не зная, что с этим делать, воин на какое-то время отступает, позволяя своим мыслям бродить бесцельно. Воин занимается чем-то другим. Тут годится все, что угодно. Это пятый принцип искусства сталкинга. Шестой принцип искусства сталкинга. Воин сжимает время, даже мгновения идут в счет. В битве за собственную жизнь секунда – это вечность, которая может решить исход сражения. Воин нацелен на успех, поэтому он экономит время, не теряя ни мгновения. Чтобы применять седьмой принцип искусства сталкинга, необходимо использовать все остальные принципы. Он сводит воедино предыдущие шесть. Сталкер никогда не выдвигает себя на первое место. Он всегда выглядывает из-за сцены. Применение этих принципов приводит к трем результатам. Первый. Сталкер обучается никогда не принимать самого себя всерьез, уметь смеяться над собой. Если он не боится выглядеть дураком, он может одурачить кого угодно. Второй. Сталкер приобретает бесконечное терпение. Он никогда не спешит и никогда не волнуется. Третий. Сталкер бесконечно расширяет свои способности к импровизациям.